Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня поговорим о таком проекте как MyMuffin. Итак, что такое MyMuffin? MyMuffin это мультсериал с возрастным ограничением 18+, который первый в своем роде полностью финансируется за счет продажи NFT токенов своих и с вырученных средств они создают уже серии. Также на сайте сразу присутствует NFT Generation, также декс-платформа, где мы можем купить данные токены. Нт-генератор, где мы можем наблюдать что пока не используется блокчейн Ethereum, но также, в скором будущем, уже будет доступно смарт блокчейн и насылание, где мы можем, сможем уже иметь. Первым важным делом нам надо перейти в White Paper. И ознакомиться более подробно с, со всеми нюансами данной компании. Здесь полностью все расписано. Как работает акином, номика данного проекта. Как все построено, вся структура, на чем держится и многое другое. Также уже на сегодняшний день выпущена первая серия данного сериала который мы можем перейти на сайте и ознакомиться, посмотреть довольно интересный такой сериал, современный, но повторюсь, и опять же идет ограничение возрастное в 18+, то есть детям нежелательно такое наблюдать здесь есть и цензура и выражение. Правда, первые эпизоды у нас на английском языке, но как вы видите, YouTube предоставляет уже полностью субтитры русские и благодаря этому каждый может посмотреть понять о чем идет речь так что переходите смотрите ознакомляйтесь также вы можете поддержать проект для этого вы можете сминтить например культуру рандомную nft но для минта нам необходимо сами токены темой для начала как мы можем видеть подключаем наш Минта и нам пишут что у нас не хватает токенов и пополнить баланс переходим просто в TMA tokens и приобретаем необходимое количество для Минта как мы можем видеть 1 доллар за 1 доллар мы можем купить 0,049 токена TMA и потом уже минтите свое NFT, в последующем вы сможете продать ее на OpenSea и как обычно зарабатывать на, на этом. Также у данной компании имеются партнеры такие как всем известные 1inch, Tornado Cash, Falcon Project, Rarible и немаловажно NFT Binance. Также поддерживаю данную компанию и Алоха Браузер. Остальными партнерами можете ознакомиться на сайте. Переходите, ознакомливайтесь, смотрите обязательно видеоролик, первую серию, первый эпизод. Мне лично вкатилось нормально, довольно интересно. На этом мы обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео.